Белая фасоль, как и любые другие бобовые, это кладезь белка и других полезных веществ. Расскажу о простом, но вкусном рецепте первого блюда. Как приготовить фасолевый суп из белой фасоли. Фасолевый суп с мясом, это вдвойне сытное и питательное блюдо. К столу его подают обязательно горячим, с гринками или ломтиками хлеба. Ветчину можно заменить другими копченостями, а также отварной говядиной или курицей. Перед приготовлением фасоль нужно замочить в воде минимум на 2 часа. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Белая фасоль 450 грамм, вода 3 литра. Копченая ветчина, 800 грамм. Итальянские травы, 2 чайных ложки. Луковица, 1 штука. Морковка, 1 штука. Чеснок, 2-3 зубчиков. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 4-5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До новых встреч!